Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить быстрые котлеты из филе хека и риса. Для их приготовления нам понадобится 1 Рис отварной, 1 стакан, филе хека 400 грамм, 1 луковица, одно куриное яйцо, сухари панировочные, соль, перец по вкусу, специи к рыбе по желанию, масло растительное несколько ложек. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что варим рис и промываем его водой. Филе хека или любой другой рыбы по вашему вкусу режем на кусочки и прокручиваем на мясорубке. Лук надо мелко порезать и обжарить на сковородке. Добавить фарш, лук, рис, яйцо, соль, специи и все хорошо перемешать. Сформировать котлетки, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон на подсолнечном масле на среднем огне. Помните, что именно рыбные котлеты должны быть хорошо прожарены. Иногда я экспериментирую, вместо риса, Добавляю 3-4 ложки манной крупы, а в панировочные сухари добавляю немного приятных специй. Тоже получается очень вкусно. Готовые рыбные котлеты можно подавать с макаронами, полить любимым соусом. Они получаются очень нежными и сытными. И если у вас такие котлетки получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее.